Девочка, Извините, она, Ой, да. она вот такая кусора. Она может, она вот боится. Боится, запугали собака. Щенок на наших глазах умер, знаете чего? От обезвоживания. Не было даже миски с Молодец. Хорошо. Хорошо. хорошо ни еды, ни воды, вообще ничего. их не подошла, Особо а собаки больше слезы. Это так, конечно, за гранью, просто добра и зла. Вот только скажи, красота, да? Красотунь, ты красотунья? Да, интересно, интересно. Oh У нас в да, у нас Еврокласс приют, Еврокласс! Чем вы помогаете этим собакам, да, и сколько примерно уже забрали оттуда животных? Мы сейчас приезжаем из Рязани, из Москвы, в частности, из Копина. Хотя путь не близкий, но мы едем, объясню для чего. Мы, вот в частности, мы, допустим, скопинские, мы закупаем обрез, Куриную обрись, естественно, фасуем по ведрам, потому что довезти ну, сложно, она вся потечет. С этими ведрами ходим по территории, кормим собак. Реально подходим к каждой собаке, кормим. Смотрите, какой красавец. Да, добрый, добрый. Да, посмотрите, какой. Он даже в будку залезть не может, у него цепь короткая. Это мальчик, тоже добрый, активный. Мне кажется, он не сильный, молодой, но среднего возраста. Бывает день, когда вывозится три собаки, бывает, когда пять, бывает, когда по 10 собак. Тут все, у нас импровизация, у нас каждую минуту может поменяться, каждую минуту может найти желающий на собаку. Проблема в том, что на многие собак не отдают. По какой причине не понимаем. Он просто говорит, а я не отдам. Красивый, ты красивый бородач, бородач красивый. И это вот, вот, вот они этим кормят животных, вот я этим я вот. Вот. вот такая вот красота. Кормить протухшими кишками, которые лежат вот просто прикрыты ватным одеялом, это, мне кажется, ну, на ну, по меньшей мере, бесчеловечно. Чебоичку? Красоту. Черная. Вот такая красота. Мальчишка. Очень застенчивый. И помимо этого, щенки умирали, животные находились все в каком-то непонятном вообще состоянии, раненые а, с кровью. Я ходила, нашла Фу, это труп. Вчера была ситуация. Заглянули в конуру, заглянули в конуру, а там уже мертвый. Глубоко мертвый, щенок уже все. А нам, знаете, вы это, вы как сказали, а это не вы подкинули. Ну, это, это, это в своем уме. Мы подкинули. Я сегодня, честно говоря, еду за одной собакой. Пока эту собаку мы оттуда не заберем, я спать спокойно не буду. Вот понимаете, есть такие собаки, которые вот просто пройдешь, да, жалко всех. Но есть такие, которые западет так в душу, что ты не сможешь ни есть, ни спать, ничего не можешь. Потому что знаешь, что ей плохо, она там. Покажи, что у тебя на шее. Ой, до дырки протер. Шея. Ой. Ну вот сейчас, допустим, идет да, давление зоозащитников. Да ну, может быть, не защитников, я не знаю этих людей, на действующий приют и по что, мол, живодер и содержать так животных нельзя, но, извините, в каких условиях они до этого были, когда он их отловил, и какую опасность для общества они представляли, давайте сопоставим два момента. Ну, не надо рубить с плеча, махать там шашкой сейчас. Работа сейчас ведется, никто не опустил руки и сто процентов так или иначе, но этот вопрос будет решаться. Очень В общем, спасаем, спасаем, как можем. Просто спасаем. Просто тупо спасаем, спасаем, спасаем. Вот так. То есть, вот ради вот таких вот. Все это затевается. Да, скажи, мы хотим, чтобы там все было хорошо. А дальше, конечно, нам бы очень-очень хотелось, мы будем всячески к этому идти, чтобы у этого человека не было никакой больше возможности отловить ни одну собаку и привести ни в этот приют, ни в какой-либо, чтобы он попытался открыть другой. Нужно просто сделать так, чтобы этот человек не смог приблизиться больше ни к одной собаке.